Сегодня в гостях Любомир Борода. Его первые, первые выстрелы на, на, на стрельбище Фалькон. Любомир, как у тебя настроение? Замечательно. Зарядить приготовиться! Палец, палец со спуска. Отлично. Огонь по готовности. Палец на спуск. Работай. Палец на спуск. Что дальше? Стреляй, стреляй. У тебя 6 патронов, братан. нет вот теперь все если закончил разрядить показать осмотрено контрольный спуск предохранитель слов вверх